Пошли. Пошли. давай, побыстрее. я лосось. Я в этом очень вот там одна колбаса. Это же все еще. Ну, понятно, поэтому я говорю, надо можно да, в ресторан все. лучше, когда ты сама да? выбираешь, да, что да. ты хочешь есть. Я люблю рыбу, а там рыба я не люблю. Смотри, как интересно сделано. Во-первых, из простой доски. Это не террасная доска. И фонарики вставлены, и загорожено дешево. А вечером прикольно здесь будет. Да, Хотя вот так в доме не делаешь, чтобы все глаза Красиво, Пойдем. Домики, Пойдем по аллее, да. доброе утро не возражайте <связать> <связать> <связать> во сколько вы откроетесь не знаете во сколько вы откроетесь сегодня 11. а в один а. уже 10. скоро Закрыто. куда ты лезешь для не русских вот здесь крестик стоит она из германии она <связать> же не русская правильно иди смотри полторы тысячи иди сюда вот куда надо ехать слышь ира вот Полторы тысячи, три часа. Ребенку 900 рублей. А ты очень мало. И не надо на залив ехать. Три часа тебе, куда тебе больше? Послушай, сейчас вам водил открывать нет. никого нету. Это, это ты в России, ты не забывай. Не Потому что все едут в россии Если бы все было так хорошо, все в Германию пиперлись, а так все сюда едут. Не капризничай, Понимаешь? Капризничай. Это ты капризничаешь, дорого Капризко. ей. Воду а покупать по 100 не рублей недорого Так это же Германия, а не Россия, ты пойми Жопу с яйцами сравнивать, как можно О, реставрируют ну, Не знаю, что здесь интересная насадка я не думал на болгарку одела и шкур а я одеваю на эту сам на машинку и шкурю как дурак и вон как надо делать молодец а ну, прочитай там по-русски а же написано текстур, да? туалет там и а туалет там имею ввиду что тебя приспечат тебя и а в кустике В Германии ты увидишь много негров нехороших, а здесь ни одного. Здесь будут одни русские. Тоже не очень хорошо, но это лучше, чем черножопами любоваться. Бери два, мы никому не скажем. Бери два, мы никому не скажем. Заказ в куполе. Это любимая фраза русских. Бери два, мы никому не скажем, что ты пять взял. Да? Ты в веревочный парк хочешь пойти? А, я думала, там динозавры Этого, кстати, не было Это... Красиво Отлично, из пластмассы, из говна и палок построили Как Это красиво Вот леса. твой вкус, Ира, вот он вкус Вот он, сын. вот за... задумайся То, что из пластмассы тебе нравится А дерево могли бы сделать гораздо интереснее Сделали по дешнику У -у -у. Здесь что-то из пластмассы а не стали делать Ну да, вот, кстати Ну, наверное, Андрея не стал здесь лазить здесь травматично для нее будет хм <coughs> Это... он был да, маленький был вот это пластмассы налепили дурачки как говорится people хава а, да там маршруты